Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свою программу. Сегодня понедельник в Чикаго 11 часов утра, на западном побережье 9 часов утра, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и на восточном побережье Нью-Йорк и Вашингтон. 12 часов дня, ну а в Москве в это время 7 часов вечера. Ну и, как всегда, по понедельникам в это время мы ведем программу, которая называется Путь йоги. Автор и ведущая, наш корреспондент из Сан Франциско, Анастасия Хрущинская. Ну и как всегда, Анастасия и гость, а программа очень интересная. Здоровье человека и позвоночник Настя, тебе слово, пожалуйста Спасибо, Миш, добрый день Здравствуйте, дорогие радиослушатели Сегодня эфир нашей программы Путь йоги У меня сегодня в гостях удивительный человек Анатолий Пахомов Анатолий у нас сегодня с нами из Киева Подсоединяется И у него тоже 19 часов И действительно наша тема Здоровье человека и позвоночник Тема на самом деле необъятная Надеюсь, мы, конечно, какие-то мало моменты успеем за час э, охватить, хотя... Конечно, об этом можно очень долго говорить, и я представлю несколькими uh, словами Анатолия Анатолий, инструктор хатха-йоги из Киева, основатель Киевской школы йоги, автор методики корректного подхода к позвоночнику вас на хатха-йоги, uh, позже названный Варджи йогой В прошлом Анатолий преподавал физическую культуру, имеет высшее образование, также среднее медицинское образование и практикует йогу с 1989 года, дорогие друзья, Вдумайтесь в эту, в эту цифру, то есть Анатолий практически всю жизнь, мы, я вот вижу сейчас Анатолий, молодой человек абсолютно, вот, мне кажется, родился уже йогом, и преподает Анатолий йогу с 94 -го года, проводит занятия по всему миру, насколько я понимаю, в разных странах, и занимается подготовкой Анатолия, я так понимаю, своя школа, своя инструкторская. И самое, конечно, примечательное, почему наша беседа сегодня будет о позвоночнике и в целом о здоровье, и потому что Анатолий является автором книги «Хатха-йога. Корректный, корректный подход к позвоночнику». И я сразу хочу сказать нашим радиослушателям, которые живут в Берри, в Сан-Франциско, что вы имеете счастливую возможность посетить очно семинар анатолия 11 июня который здесь будет у нас в бери в маунтин new анатолий здравствуйте, здравствуйте благодарю всем. вас да, да. благодарю вас что вы согласились принять участие это огромная честь для меня и и давайте начнем, наверное, беседовать. И я хотела прежде всего а, узнать у вас вашу личную историю. Я когда читала, я, конечно, у меня, знаете, как вот бывает, а, Нимита шастры говорят, когда мурашки по телу идут у человека, то это значит признак того, что это вот такое какое-то божественное проявление. И, конечно, если вы поделитесь своей личной историей, как вы пришли к йоге с нашими радиослушателями, это будет очень ценно, прежде всего, потому что это мне всегда вот интересно узнать моих гостей, как они пришли к этому удивительному искусству, к удивительной практике. Здравствуйте всем, спасибо за приглашение, я очень люблю беседовать с людьми, люблю встречаться с людьми, хотя так было не всегда, на самом деле, рос я человеком таким, ну как бы сказать, любящим уединение, то есть мне не нравились там детские сады, школы, в общем-то эти вещи не очень-то любил. Но э, с детства у меня был интерес не только к йоге, но ко всему мистическому такому. Вот. Э, мне почему-то само самого детства казалось, что вот нужно найти учителя. Вот. И первый, наверное, интерес э, к йоге возник, когда я увидел, был такой э, советский фильм, «Индийские йоги, кто они?». Говорят, что это даже был один из самых кассовых фильмов Советского Союза. Возможно. Мне было тогда лет семь. жил я в маленьком городе, сам я из Украины, сейчас я живу в Киеве, но тогда я жил в районе Карпат, это западная часть Украины, очень люблю эти места. Да сейчас... Это практически югические места, там такая природа, что она дает уже силу и воспитывает дух. Да, действительно, там очень красивые места, я в свое время путешествовал по разным странам, разным там, будем говорить, горным хребтам, таким образованием, но э, Карпаты, украинские Карпаты, мне, в общем-то, на первом месте пока что. <laughs> вот. э, мой интерес э, в, тот, в, тот, в, тот ран, в то раннее время, в общем-то, не был удовлетворен, потому что книг э, практически не было в то время. Это было в Советском Союзе. Вот. Э, меня... Зацепил, наверное, фильм тем, что э, в фильме были показаны упражнения, которые я, в общем-то, откуда-то умел делать. Ну, ничего в этом мистического я не вижу, потому что, наблюдая за тем, как растут мои дети, я вижу, что у детей тоже проявляются какие-то такие... То ли Агни Сару они сделают, то ли какое-то физическое упражнение, то ли как будто сядут помедитировать. Ну, есть, видимо, что-то такое коллективное, бессознательное, где даже маленький ребенок может черпать оттуда информацию, ну и мне стало интересно, что же такое йоги. С тех пор я начал как бы интересоваться, искать ну, какие-то минимальные знания, где-то черпал из каких-то брошюр. Вот. Пока, когда мне уже было 15 лет, я встретил своего первого учителя по йоге. Такой был значимый для меня человек. Он жил в городе Коломея, это Ивано-Франковская область, запад Украины. Встретив этого человека, я как раз начал уже более серьезно заниматься йогой, но сподвигло меня на эту встречу, как ни, ни странно, телевидение. Опять же, почему-то оно так прослеживается. Вот. В 1989 году был такой... Передача по-моему «Взгляд» называлась, и туда пригласили Индру Была де, такая, да. Что вы, ничего и, себе. Да. <смех> <смех> да. И вот я прям все, я загорелся, я вспомнил от, вот это детском об этом детском интересе и помню, что у меня тогда возникло твердое намерение, во что бы то ни стало заняться йогой, вот. И, знаете, существует такое, наверное, на Востоке золотое правило, где сказано, что когда ученик готов, учитель проявляется. В своей жизни мне удалось убедиться не менее трех раз в этом утверждении, хотя ты можешь не верить, можешь верить, оно, в общем-то, не очень-то влияет на это. Но вот действительно, когда готов, то проявляется знание в каком-то каком виде, может быть человек, у кого-то может быть это и книга, учение, там, ну что угодно, случайная фраза сказанная. Там, да. вот. Но у меня это были люди. И, вот, и первый мой учитель, Василий Васильевич, он такой был очень интересный человек. Конечно, в то время знаний не было очень много, но благодаря этому учителю я укрепился, и дисциплинировал свой ум, свое тело, потому что кроме йоги мы занимались разными такими вещами. Наверное, на сегодняшний день это названо было бы психотренинги, да, потому что учитель мог давать не только такие, знаете, задания, как сейчас в йога-студиях, вот мы там пришли, делаем упражнения какие-то, дышим, медитируем, это все тоже было, но также он давал такие странные задания, например, там медитировать на кладбище или пойти сесть в лотос на автобусную остановку и сидеть неподвижно, несмотря на то, кто там что будет говорить, вот. или там забраться на двухтысячник, ну, имеется в виду на гору в Карпатах, и там медитировать или делать осознанные сновидения. Ну вот такие странные были задания, ну и в том числе могло быть задание, там, вот у нас был в городе, 10 школ, то есть город небольшой, 10 школ, и вот учитель давал задание э, организовать йогу э, в каждой из школ, там по очереди, да, но через полтора месяца бесследно исчезнуть, ничего не объясняя никому, то есть это была часть задания, и с одной стороны это было безумно интересно, да, то есть э, занимаешься с людьми, но это было тяжело, потому что на каком-то этапе ты привязываешься к этим людям, которые на тебя смотрят такими, знаете, интересными глазами. Запомнился мне момент, где в одной из школ пришел папа с сыном, вот они, а у нас, ну, по нашему скрытному плану, последнее занятие. Они нам говорят, вот как здорово, что вот йога в нашем городе появилась, теперь там мы заживем, теперь вот все. А я сижу и понимаю, что это на самом деле последнее занятие, и завтра меня просто не увидят. То есть, может быть, это как можно отнести к практике непривязанности такой, да. То есть задания были очень такие странные, может быть, сложные, для кого-то могут быть очень странными, да. Ну, так мы тренировались в то время, в том числе бегали. Там много бегали, занимались карате, потому что бег и боевые искусства были также, ну, хобби нашего учителя первого. Ну, и мы, как молодые люди, там тоже занимались. Дисциплина была жесткая. Такая ячейка армейская, ну, да? Был, однажды такой у нас э, даже страх. Э, мы пришли к учителю и как-то сказали ему, что мы боимся, а вдруг мы перестанем когда-то заниматься. На что он нам сказал, все очень просто. Нет занятий, нет еды. И это нас успокоило, потому что действительно, даже когда приходишь там поздно, и там может быть времени тебе кажется нет, ты знаешь, что ну если ты сегодня не позанимаешься, завтра ты не кушаешь. Поэтому вот, ты находишь время. И я с тех пор стал убежден, что... Человек может найти время по-любому, если это для него важно. То есть для того, что важно, ну просто некуда деться. Поэтому э, таким образом пришло спокойствие на то, что йогу мы не бросим, вот будем заниматься. Э, впоследствии э, я встретил также очень... Ну, э, многих разных учителей встречал, знаете. Но ну, могу выделить три таких основных учителя в своей жизни. Вот первый это Василий Васильевич э, Наверное, он заложил какие-то такие дисциплины, знаете, любовь к йоге. Вот. Второй значимый для меня учитель это Намкайнор Норба Тибетский учитель, это известный учитель. Если с первым учителем, знаете, каждый учитель, он имеет как бы свою такую определенную ауру, определенную историю. И если с первым учителем у меня был такой очень близкий контакт, то есть эмоциональный контакт. Но знаний, может быть, мало было, много было догадок, очень странных экспериментов, я называю этот… Больше периодически... на доверии, да, на интуиции, да. Так, да, на интуитивном, да. такой отеческий даже опыт, да, отец и сын да. ну, на практике. Такой. Знаете, я думаю, что для молодого человека, мне тогда было 15 лет, и вот до 19 лет я занимался у этого учителя, в общем-то он сподвиг же меня э, начать преподавать йогу, я не хотел преподавать, мне было комфортно просто тренироваться в группе, угу. И, ну, я был молодым человеком, 19 лет, а тут учитель говорит, все, вот ты должен там, это одно из заданий, набрать группу, вести йогу, да? mm -hmm. э, для меня это было супер некомфортно, хотя сейчас это любимое мое занятие, преподавание, общение с людьми, но в то время я каким-то таким замкнутым был человеком, видимо, ну, так я развивался, в детстве я уже сказал, что не очень-то любил общество, какой-то точки зрения. да И вот йога мне, наверное, помогла раскрыться в этом плане, что я стал более таким, ближе к людям. Социальным, да? Более Через йогу это произошло. Вот, второй учитель Нанкай Норборн паче это учитель тибетской йоги, Зак очень известный учитель, к нему приезжают тысячи людей, у меня не было с ним очень такого тесного контакта, но я прочитал его книги, мне очень было интересно получить формальное обучение в этой традиции, поэтому этот период таком формальным можно назвать. Вот. И третий учитель, он у меня коренной учитель, есть такое понятие коренный учитель, знаете, это как тот учитель, к которому все время возвращаешься. Я обучаюсь у коренного учителя последние 12 лет своих, в своей практике, <смех> очень интересный человек именно благодаря ему я начал больше углубляться в сферу позвоночника вот здоровья человека он обладает паранормальными способностями то есть это человек который там видит ауру видит прошлое будущее то есть достаточно уникальный человек вот я вам говорил что три раза я убеждался <смех> в том что mm -hmm, это готов. К mm -hmm. вот это эти как раз случаи Потому что, казалось бы, ну, откуда взяться тут видящему человеку, который вот там, может практически во, во всех вопросах разобраться. Ну, вот действительно, это так. То есть, это возможно. Э -э обучаясь у этого человека, мне, честно говоря, пришлось пересмотреть очень многие основы своего знания предыдущего. В том числе я учился в Институте физкультуры, учился в медицинском училище на фельдшера и, в общем-то, какое-то знание у меня было по человеку, да, но в итоге мне пришлось все пересмотреть, потому что, почему так? Я вообще человек недоверчивый, то есть нельзя сказать, что вот там кто-то что-то говорит, и я тут же как бы это подхватил, я очень скептический человек такой по природе. И просто когда на моих глазах излечиваются от раковых заболеваний, ну, в общем-то, от любых заболеваний, я вынужден был все-таки углубиться в это дело, потому что э, это просто что-то невероятное. Но, с другой стороны, ничего принципиально нового мне не было сообщено, потому что даже в медицинском я обучался и слышал о том, что нервная система управляет всем. Здесь нет никакой мистики. Э, наш позвоночник защищает нервную систему. Таким образом, э, мой вот учитель утверждает, Юрий Николаевич Главчев, он утверждает, что я сейчас с ним полностью согласен, что любое заболевание, которое возникает, оно происходит от подвывиха кости. То есть механическая причина. Абсолютно да. любое заболевание? Абсолютно любое. Ну, и, и конечно же, ожоги, там, может быть, какое-то переохлаждение, ну, угу. травматические какие-то вещи – это угу. не позвоночник, угу. да? но все равно позвоночник там будет играть ключевое значение, потому что когда человек получил ожог, травму, даже порез, то если оно не заживает, то там опять же будет играть роль позвоночник. Кости на месте или на не на месте. Почему? А потому что нервная система либо видит это больное место, либо не видит. Если она его видит, она так запрограммирована, что она это все излечивает сама по себе. Таким образом, мы пришли к очень интересному заключению, что тело человека сделано идеально. И если кости на месте стоят тоже идеально, то заболевания нет. Вот, поэтому и, соответственно, мне пришлось пересмотреть и практику хатха-йоги. Почему? Потому что на данный момент то, что присутствует в йоге, ну, не совсем от йоги, так скажем, это больше влияние 19-20 века, когда йога начала проникать на территорию там, Америки, Европы, ну, и сюда больше как бы вмешался, наверное, какой-то цирковой элемент, акробатический и ну, много, конечно, сейчас Путаницы возникло И много проблем из-за этого возникло в йоге Потому что люди сталкиваются с тем Что они думают, что любое там, Физическое сложное упражнение Это уже может быть йогой, но на самом деле Это не так Значит, У нас ваджра-йоге, мы со временем Начали нашу практику называть ваджра-йогой Можно так это объяснить Что Человеческое тело рассматривается как Механизм, сам человек – это что? Это дух. То есть мы исходим с концепции что человек – это дух. Он живет в физическом теле. Физическое <гум> тело – это машина, по сути, биомашина. И как любая машина, она подчинена физическим каким-то параметрам, качествам, и, соответственно, у нее есть какая-то сфера эксплуатации. Ну, инструкцию, к сожалению, знаете, не дают. Инструкцию не дали. Забыли, или, может быть, знаете, может быть, не забыли, следует рассматривать, что человеку ум дан, что с помощью ума ты должен разобраться в этом. Вот. Ну, если забегать наперед и сказать, mm -hmm. э, к чему мы в итоге пришли, если так вкратце попробовать, mm -hmm. ну, берем только узко хатха-йогу, потому что то, что я обучался у своего учителя, то классические приемы йоги ⁇ это медитация, остановка мысли или состояние присутствия. Mm -hmm. Это все осталось неизменным, как и в любой другой йоге. А вот физически упражнение пришлось немножко подкорректировать пришлось убрать скручивание это когда человек свой позвоночник скручивает так mm -hmm. наклоны в бок и глубокие прогибы назад то есть слегка прогнуться можно но вот почему так потому например когда человек скручивается у него позвонки двигаются относительно друг другом если разобраться там глубже в анатомии но ну, я не знаю насколько это как бы мы можем за одну передачу это все рассматривать да mm -hmm. Ну, это целая книга об этом написана. Сейчас я там, работаю над другой книгой, чтобы еще больше внести ясность в этот вопрос. Но если брать кратко, то эти подвижности названы, они не предназначены для физического тела. Ну, многие могут удивиться. Я сам удивился, когда с этим столкнулся. Я прям удивлена тоже, да. Почему? Потому что, ну как, мы вот говорим, вот есть классическая йога, я очень часто слышу, да, вот тысячу лет йоги скручивались, там вот эти все высказывания. Но теперь я э, как могу вам так сказать, что если я, когда я слушаю такие высказывания, я обычно человека прошу, а вы можете мне сказать, в каком именно древнем тексте вы нашли, что тысячи лет йоги скручивались. И когда человек начинает искать, он находит, то в древних текстах все только с ровной спиной было. Угу. И тут человек начинает что-то понимать, что действительно просто на данный момент вмешалась, ну, я не знаю, акробатика, может быть, английская гимнастика, какие-то другие, может быть, желания, ну, как-то так выделиться, или эгоизм человека, что вот, мол, я вот еще вот так могу. Но в итоге я пришел вот к такому пониманию, и на данный момент эта система подтвердилась. Действительно, многие мне там часто приходят письма о том, что люди просто излечиваются от болезней спины благодаря тому, что вот такой простой рекомендацией – убрать скручивание, наклоны в бок – и глубокие прогибы. Они делают и говорят: Анатолий, спасибо. У меня перестала болеть спина. А как, должен... же вот, а как же в бхуд, худшангасана, да, да позакобры. Ну, тогда вы должны э, задать себе вопрос: э, откуда это взялось? Вот ага. руками помочь, да. Э, ведь основы не, ну, если его... правильно делать, ты себя даже, в общем, руками особо не помогаешь, да, ты можешь сколько-то прогнуться. Я прям О. представляю, просто. О. Вы О. сказали золотые слова. Для каждого отдела, для каждого сегмента нашего тела, как бы вы ни назвали, Бог, Вселенная или инженеры нашего тела заложили определенные мышцы, например, для того, чтобы сгибался палец, мышцы пальца, для того, чтобы сгибался позвоночник, мышцы около позвоночника и так далее. Когда мы пользуемся вот этим, тем, что заложила природа, так назовем это, или разумный атом, мы себе не вредим. Но как только человек начинает проявлять эгоизм свой, то есть, а ну-ка я рукой дотянусь там, или uh -huh, uh -huh. горе-инструктор <смех> помогает практикующему кто-нибудь его докрутит, дожмет, то здесь будут травмы, и, к сожалению, человек не всегда на разогретое тело может почувствовать, что произошла травма, а через неделю или две или месяц у него может возникнуть серьезное заболевание, и знаете, недавно прочитал такое интересное исследование, кстати, российские ученые, о том, что э, среди выпускников э, только 20% людей могут связать причину следствия. Оказывается, 80% людей не, не связывают причину следствия, то есть не видят никакой прямой связи. Тем более, если это разорвано во времени. То есть, например, человек там... Где-то скрутился или чрезмерно выгнулся, mm -hmm. а через там, некоторое время он обнаруживает киста или фибромиомы матки или что-нибудь такое. Да? И человек не может понять, что же такое. Я и мясо не ем, и вот там э, 10 заповедей соблюдаю, что mm -hmm. со мной не то. А причина вовсе не в каких-то деяниях человека, а просто в элементарном незнании... И в этом плане аюрведа, знаете, такая древняя система… Да, я знаю, я очень... сама аюрведой занимаюсь. Я одно время интересовался, но вот в свете этих событий, что я обнаружил, что позвоночник, в общем-то, с помощью ну, как бы так, работы с позвоночником можно избавиться от любых заболеваний, то я от аюрведы ушел, потому что там, по сути, о костях… Ну, ничего Да, не действительно, сказали. я да. хотела... Вы предвосхитили мой вопрос, потому что вы видите все-таки к пищеварению все больше да, привязано, да. конечно, в первую очередь. А вот очередь. если бы не было вот этих сотен э, случаев, и я, если бы не был свидетелем, то я мог бы, как бы, с вами беседовать. А так я там вообще ни о чем беседовать. Потому что вот мой учитель, он умеет уникальные такие способности не только вот видеть... Он видит человека как рентген, да? Он видит все органы... Ну, он даже по фотографии может э, как бы определить. Я когда с этим столкнулся, я, честно говоря, очень ну, как бы был удивлен, я не поверил и начал проверять. Ну, потому что как узнать, что истинное знание или не истинное, проверить. Да? Вот если мы возьмем йога сутры там сказано, что истинное знание это, например, когда непосредственное восприятие, но это имеется в виду восприятие энергии, ауры, как течет энергия, потому что не зрение. Потому что зрение. Э, Двое смотрят на одно и то же, а увидят разные. Совершенно верно, да. Второй вариант – это проверенный источник. То есть, если человек говорит, вот я видящий, или я вот это или то умею, или, например, там врач говорит, я вот лечу, то он как минимум сам должен быть здоров, потому что иначе… А что за врач такой, если он себя не может вылечить, получается. И я стал своего учителя проверять. Например, там взял какой-то предмет, который мне подарили. Ну и говорю, ну неужели вы можете все видеть? Он говорит, ну все, никто не может видеть, но кое-что, говорит, я вижу. И ну, он как-то упомянул, что ко всему, к чему мы касаемся, оно, в общем-то, несет уже наш отпечаток энергии. Я очень удивился, говорю, ну, прям ко всему, он говорит, да. Я взял предмет, который мне подарили, ну, много лет назад, когда я еще не был знаком с учителем, я говорю, ну, ладно, неужели вы можете сказать, кто мне его подарил? Угу. И он берет, описывает человека, там, цвет волос, глаз, как выглядел там и так далее. Угу. Ну, или, например, другой случай, там, сижу, беседую со своей знакомой у нее дома. Ну и заходит ее бабушка, она говорит, вот бабушка там страдает, и, э, в общем, есть какие-то заболевания. А я как раз набрал э, своего учителя и говорю, Юрий Николаевич, вот тут есть человек, можете ли вы помочь ей, это бабушка, вот. Э, а он мне говорит, это вот в таком синем ситцевом платье перед тобой, а он за тысячи километров от меня находится. Я говорю, ну да. <смех> ну, то, то и то, понимаете, и вот таких uh -huh. случаев, пока я вот знаю этого учителя, было очень много, uh -huh. где ну, не то, что ты веришь, я наоборот не верю, до сих пор uh -huh. это кажется мне чем-то невероятным. Чудо, когда да. я спрашиваю учителя, ну как, с помощью чего же вы видите на расстоянии, слышите на расстоянии вот эти все вещи, он говорит, это мозг человека, я говорю, ну это мозг у вас такой уникальный, он говорит, нет, в общем-то это... Мозг любого человека, просто уже, знаете как, в зависимости от духовного развития, я, насколько понимаю, то <связывающие> те способности не могут открыться там человеку, да, если он действительно может помогать другим. Здесь самого желания недостаточно. <связывающие> ну, если так, я даже не знаю, насколько мы можем в эзотерику вашей... Мы можем, у нас в нашей да. радиостанции, да, очень даже это что, возможно. Да, потому что я как-то был знакомых своих, они, ну, в Америке, мне еще понравилось, я два года назад путешествовал по Соединенным Штатам и Мексике. Ну, и мне знакомые говорят, ты знаешь, ты так вот разговариваешь, но у нас, говорит, в Америке так не принято, вот там ауры, вот эти прошлые рождения, у нас, говорит, люди более такие... Как-то вот то, что пощупать, понять, я поэтому так э, осторожно спрашиваю. Ну, в общем, э, если, как объясняет учитель, если смотреть на человека, так, то можно определить, что вот этой душе 2000 лет, этой 5000 лет, а этой может быть там 35 тысяч лет. Соответственно, опыт у разных людей может быть колоссально разный. Ну, даже не видя ауры, мы это можем узнать, пообщавшись с человеком тесно. Ну, не так, знаете, как-то. Здрасте, здрасте, там или на лекцию что-то пройти, потому что ну, любой человек может изобразить какую-то маску или сказать те слова, которые там ну, приятно слышать. Mm -hmm. да? А вот э, действительно, что чем глубже, чем старше личность, чем старше, ну, не личность, а по-моему душа, то, э, естественно, опыт более такой глубокий. И качества уже накапливаются просто, потому что мы знаем, что э, есть дети, которые ну, как бы растут вместе, вроде бы сверстники, одному скажешь, не делай так, это больно другому человеку Плохо, он тут же поймет А другому скажешь, только отвернешься, он тут же это сделает Вопрос Хорошо, сверстники. Можно... В одной семье такие дети могут да. быть Я да. как мама и... трех детей могу и... С уверенностью да. в этом сказать И соответственно может возникать Как же так в одной семье, ведь воспитываешь то одинаково, а вот возраст души Разный, опыт разный и, Соответственно одна душа уже приходит Тебе не нужно объяснять 10 заповедей Или какие-то ямы и не ямы Это и так понятно а другой для того, чтобы помочь сориентироваться в этом мире, это все нужно объяснять, и причем неоднократно, как показывает опыт. Вот. И вот Юрий Николаевич, он, смотря на человека, он может определить вот там такая, ну это еще даже по цвету ауры. То есть я вот спрашивал, какая самая высокоразвитая душа, как она, цвет ауры духовный Он говорит, это золотистая душа. Ну и я спрашиваю, ну а вот в среднем, кого увидите на, на, ну, на улицах, там кого встречаете, он говорит, ну... Такое, говорит, серенькое, <смех> вот что-то такое. Ну, то есть, это наше общество, да. И в нашем обществе существуют суровые законы, и это, в принципе, разумно, потому что, если отпустить это, что вот делай как хочешь, то из-за того, что не очень высоко высокоразвитые все духовные личности, да, то возникнет хаос. Поэтому, ну, вот мы живем в таком обществе и встречаем разных людей, кто-то нас учит, но в любом случае мы рассматриваем, конечно же, всех людей как э, учителей. Просто кто-то да, учит ну... нас... Мы как раз, собственно, в этот мир приходим на Землю, да, вот если рассматривать его как план в эзотерическом плане, то этот план, он как раз для того, чтобы пройти процесс обучения. Здесь самый быстрый, можно достичь духовного прогресса. Поэтому сюда души приходят пострадать. Ну, Не только пострадать, в общем-то, этот мир также предназначен для наслаждения, для опыта в целом, да, потому что Страдает ведь кто, прежде всего? Кто не понимает собственной природы? Потому ну что вот эта серенькая я... масса, она как раз страдает, к да. сожалению. Ну... Я... Не в том смысле, что у меня какие-то предубеждения против людей, но я понимаю, что все-таки 80% людей, они как раз все время и страдают, и не, не выполняют задачу, предназначенную для реализации в этом мире. Ну, я не согласен, что они не выполняют. Понимаете, когда, если рассматривать эту концепцию с той точки зрения, что одному 35 тысяч лет, а другому ну, да. 2 тысячи лет, как мы можем требовать от этого человека, 2000-летнего, что он должен быть таким, как 35, это же сколько реинкарнаций произошло, да? То есть я когда спрашивал учителя, вот, я говорю, сколько лет назад я там умер, он говорит, ну, вот, 150 лет. Ну, и рассказал-то мне разные реинкарнации, когда я там жил, Да ну и там и других людей мог поспрашивать, то в среднем мы приходим на эту землю где-то раз в 150-200 лет. Есть, конечно, случаи, есть у меня знакомые, которые там 500 лет назад были, но в основном человек не делает таких больших перерывов, есть люди, которые прям через 20 лет приходят, бывает и быстрее, но в среднем вот так там возраст жизни там 80-90 лет сейчас, да, раньше меньше был, ну и в там в тонком состоянии, в Бордо мы находимся тоже где-то такой же период, и вот угу. получается, что, представь себе, за 30 тысяч лет, это сколько раз человек уже был на земле, прожил, имел детей, там, были же разные ситуации в жизни, какой-то опыт накопился, а тот 2000 лет. Ну и, и как мы можем требовать от этого человека такого же понимания всего? Конечно, мы живем в обществе, и должны быть одинаковые законы для всех, и такой мы и наблюдаем. Но Понимание этих законов, оно разное. И сказать, что вот этот человек, который делает какой-то поступок, может быть, он там алкоголизмом заинтересовался, или наркоманией, или насилием каким-то, то, то он, а мы смотрим на это и видим, что, ну, мы не понимаем, зачем он это делает, то может, мы уже этот опыт прошли. Потому нельзя никого даже осуждать, получается, что это как малый ребенок. Потому когда mm -hmm. мы уже понимаем собственную природу, то есть приходим к пониманию себя как духа в этом теле, то получается, что мы не, не раздражаемся даже на это, а ну, как бы сострадаем, что вот человек просто еще чего-то не понимает. Это не значит, что надо позволять сесть себе на голову, но как, в общем-то все как воспитание детей, показать свои границы, но в общем-то с пониманием отнестись, почему человек делает тот или иной поступок. То есть для опыта, для опыта да. Анатолий, возвращаясь к нашей теме, все-таки здоровье, вот вы сказали о том, что раньше люди меньше жили, а сейчас вот 80-90 лет, да, и если, я все-таки хочу про позвоночник еще немножко поговорить, а если мы стараемся и работаем над здоровьем позвоночника, можно ли, есть ли у нашего тела возможности жить дольше, вот это предел наш 80-90 лет, или все-таки мы можем продлить свое существование? Но, ну, значит, действительно, у каждой машины, потому что тело, угу. я предлагаю рассматривать как биомашину, есть некий предел, он разумный да. предел эксплуатации. Угу. Мы можем, конечно, поддерживать какими-то искусственными способами тот или иной автомобиль, такой ретроавтомобиль будет, но его сверстники, как правило, уже ушли на металлолом, на переплавку. Угу. Я спрашивал у своего учителя, потому что для меня в виде ну, таких знаний учитель является очень большим авторитетом. Угу. Я спрашивал, как вы считаете, говорю, Юрий Николаевич, насколько на рассчитано тело человека? Он сказал, ну, 120 лет приблизительно при очень бережном уходе. Mm -hmm. uh, на что влияет на это? Да? Потому что почему раньше люди 30 лет жили, там, у Шекспира мы можем встретить, что вот 40-летний старик там, да, или женщина бальзаковского возраста. Женщина бальзаковского возраста, ей 28 лет, да, это известный пример. Потому что люди мало жили. И почему они мало жили? Из-за физических больших нагрузок. Отсутствие медицины, отсутствие элементарных средств гигиены, отсутствие центрального отопления, еды в супермаркетах круглую зиму и так далее. То есть тяжелые роды, непонимание элементарных каких-то знаний гигиены, мыло отсутствие, холод, голод. И вот это и было основное. И плюс физически тяжелый труд которые на данный момент делают, в общем-то, уже механизмы за нас. И чем ближе человек будет к этому подходить, то это для человека так будет лучше. То есть, когда развивают уровень медицины, когда у нас в 30, 40 или 50 лет зубы не выпадают, а их можно подремонтировать, подшаманить, что-то вставить там и так далее, человек следит за своим питанием, уж хоть что-то в этом понимает, есть мыло, чтобы руки помыть после туалета и так далее и тому подобное, естественно, что это все продлевает нашу жизнь но здесь важным моментом, конечно, является не только развитие медицины, но и понимание человека. Можно выделить несколько факторов, которые влияют на, э, потому что и в те времена кто-то выживал, а кто-то умирал. Ну, также и в эти mm -hmm. времена можно встретить такой, вот после Второй мировой люди как-то крепче были, а сейчас там все вот какие-то хиленькие. О, это, с этого можно начать рассматривать. Почему после Второй мировой войны люди действительно были крепкие? Потому что все слабые, что? Умерли. Да. Угу. Как сейчас у нас происходит, что мы каждого... Естественный отбор, стараемся... на самом деле, в некотором смысле даже. Да, да мы все же стараемся спасти. Потому что для нас каждый ребенок, он дорог. Потому что, он может, он физически не будет силен, но он же может умом, и быть великим ученым, как мы сейчас видим, хокинга mm -hmm. да. То есть человек может физически быть с травмой какой-то, но он может приносить и себе пользу, обществу, давать потомство. Ну, конечно же, из-за этого потомство может немножко уже слабеть, То есть выживает не так, как в Спарте. Знаете, была Спарта, когда... Любой дефект младенцев, пропасть, дефект пропасть. Mm -hmm. Поэтому, конечно, они потом один против десяти могли выходить, потому что это просто были какие-то неубиваемые mm -hmm. механизмы, да, биомашины такие были. Сейчас у нас mm -hmm. ситуация другая. Поэтому нас один из основных таких параметров, который мы можем выделить для долголетия, это гены, генотип. Вот э, как-то, я, знаете, живу не только в Киеве, так, путешествую по Мире, и последние 10 лет э, по полгода в Индии живу. И длинными зимними вечерами, как-то один вечер я сел, думаю, а ну соберу статистику по долгожителям. И вы знаете, я не нашел ничего общего, и никто там не найдет. Совершенно разный тип. Не обязательно, кто-то вино пил, кто-то говорил, это не надо делать, кто-то занимался спортом, кто-то не занимался. Не занимался, да, совершенно Чаще не, не занимались. Умеренные физические, там, ходьба, жизнь в горах, свежего, вот. Что-то такое могло повлиять. Поэтому генотип это один из таких определяющих факторов. Второе определяющее – это, безусловно, в каком состоянии позвоночник. То есть, если человек пережил какую-то травму, попал в ДТП, упал на льду, там толкнули, ударили, или занимался там, боевыми искусствами, там, боксом или еще чем-то, безусловно, что э, позвонки там будут вывихнуты. И вот у моих сверстников, вот мы э, обучались там в Институте физкультуры, так, то я так скажу, что чем дальше вы от спорта, то тем лучше для вас. Может быть, это странно для кого-то прозвучит, но, в общем-то, это так. Потому что даже у 20-летних юношей, которые э, занимались профессиональным спортом, уже болела спина. А это первый признак того, что через некоторое... А это 20 лет, извините меня. А в 30 у нас это называют «принести счет». То есть человек что-то заказывает, делает, делает, делает. Со своим физическим телом там, в общем-то, насилие, по сути, да. Заставляет ее бегать по 20 километров или там прыгать как-то, еще что-то делать. А счет приносит после 30. Вот, пожалуйста, вот вы это все заработали. Теперь Да, расплачиваем... такая отсрочка, да. К сожалению, да. не самое приятное происходит. Да. И вот, соответственно, на месте или не на месте позвоночник играет очень-очень большую роль. Я брал, показывал фотографии Юрия Николаевича людей, которым за сто лет. То есть я обнаружил там вот у нас в одном Карпатском селе, там есть mm -hmm. там, ну, относительно много долгожителей. Ну, я спросил, я говорю, у них что-то особое с позвоночником, потому что я уже знаю, что это основа здоровья. Mm -hmm. Ну, Юрий Николаевич посмотрел, говорит, нет ничего особенного, подвывихи есть, но не критические. Они, говорит, наверное, физически тем тяжело ничего не работали. Действительно, они в основном там э, в горной местности много ходили, а, сельское хозяйство там ну, очень плохо все растет, потом в основном там занимались э, скот выпасали, там вот mm -hmm. такое, знаете, то есть физически mm -hmm. ничего ты там не, не таскаешь, на огороде особо не работаешь, потому что там мало что растет. Ну, вот видите, <coughs> в этом плане хочется вспомнить Черчилля, как он сказал, когда он дожил 101 год, Хотя ничем не занимался, был тучным человеком, пил по утрам коньяк и курил сигары. Да, там. Сигары, да, Когда его да. спросили, а в чем же секрет, когда 99 лет ему было, а в чем же секрет вашего долголетия, то Черчилль правильно сказал, что я э, благодарен спорту, потому что благодаря ему я так дожил много, потому что я им не занимался. Я как бывший спортсмен, я, в общем-то, отлично понимаю, что он имеет в виду. Потому что, знаете, во всем важна серединка. У нас в Аджрайоге это говорит, что золотая серединка. Так? Ну, это не наше открытие, это еще и Будда говорил, и многие учителя, что вот есть ничего не делать, это крайность. Спорт – это другая крайность, истина посерединке. И вот где-то в этой серединке может быть йога, если мы ее не превращаем в спорт. Угу. Третье, на что, в общем-то, влияет, то есть, первый генотип, второе – позвонки на месте или не на, не на месте, третье – это чем мы занимаемся. Вот это как раз про спорт, да, то есть, Человеку следует в связи с своим генотипом, потому что, знаете, мы можем встретить людей, которые там зимой купаются, mm -hmm. там штанги поднимают, они будут говорить, давай со мной, чего ты слабак, давай. А другой человек подойдет и смотрит на эту воду холодную и чувствует, не, я боюсь, я не пойду. И это не слабость характера, это спасение человека. Почему человек один боится, а другой пойдет купаться в холодной воде? Потому что наш мозг, он анализирует состояние нервной системы, состояние всего организма, и он подсказывает высшему я, не лезть туда, мы с этим не справимся. А другой чувствует, о, да, я полез, а ну-ка я попробую. И он прав, потому что его тело к этому готово. Я тренировался у своего первого учителя, он у нас и в проруби зимой, мы там купались там постоянно и так далее. Но это молодость, понимаете, когда тело находится в таком, даже если есть подвывихи, мы и каратэ занимались, чем попало, но молодое тело, оно все прощает. Знаете. Вот а счет только после 30 принесло. Да, счет-то попозже, но бывает, конечно, бывает. Я в жизни сталкивался со случаями, а -а -а. когда людям приносят счет почти сразу. Ну, серьезные травмы, либо это... слабый генотип, который пытается повторить э, за сильным генотипом то, что он делает, и в итоге человек приходит в травму. Поэтому э, обязательно, ну, генотип мы не можем поменять, правильно? Мы можем играть с этими двумя факторами только по сути. Э, ну, после того, как уже родились. До рождения мы, конечно, можем выбрать, да, у какой мамы и у папы родиться, но... Это другая история совершенно. Вот. А вот с физическими усилиями и с состоянием позвоночника мы можем что-то делать. То есть что-то мы можем менять и на этом можем влиять. Поэтому людям нужно как бы, вот так же, как мы знаем, что если есть дырка в зубе, то нужно идти к стоматологу, то также в современном обществе должно быть понятие о том, что если есть подвывихи, то есть боль в спине, это нужно идти к костоправу. Но костоправа хороших очень мало. Вы знаете, иногда родители, хочется сказать, да. что э, вообще никуда не ходите, mm -hmm. потому что, ну как определить хорошего костоправа по результату, знаете. Ведь мне, я считаю себя очень везучим человеком, мне очень-очень повезло в жизни встретить нужных mm -hmm. учителей. Как-то почему-то так жизнь сложилась у меня. И я очень этому благодарен Вселенной, всем, кому можно быть благодарным. И у меня есть критерий, потому что даже когда у меня ученики, которые есть по разным странам мира, я занимаюсь преподаванием, преподаваю, ну, обучаю учителей йоги да, или там, тренеров, скажем так, то люди спрашивают, вот у нас есть такой костоправ, что ты скажешь? Я говорю, вы мне дайте фото до и фото после. И я спрошу учителя, и там либо на месте, либо не на месте, то должен вам сказать, что очень мало хороших костоправ, и это часто люди спрашивают, ну как же так, что же с этим делать, ведь такое тотальное незнание. Я единственное, что отвечаю, что если бы вы были там в 18 веке, а я бы вам рассказывал о стоматологии, вы бы то же самое мне говорили, где же взять этих стоматологов. Эти почему-то человек очень часто рассматривает, что мы живем прям конечный век, в полный развитие, мы находимся не на очень высоком уровне развития на самом деле, ну посмотрите вокруг. Мы продолжаем вести войны, убивать друг друга. Какие-то часть людей не хватает элементарной воды, еды. Если это все сложить, то мы, как человечество, да, находимся на очень низком уровне развития. То есть, если брать вот э, младенец, там, подросток, взрослый, там, старик мудрый, ну мы, наверное, на уровне подростка. В лучшем случае. Я бы сказала, что это такое начало обратного периода из 10 лет да, 10-12, да, вот да. вот, вот, как потрогать. Поэтому да, исходя из такого понимания, почему я людям говорю, почему вы думаете, что уже все идеально? Да, в 18 веке не было стоматологов, не было того, Вот мы уже продвинулись, там запретили гладиаторские бои, запретили, ушли мы от кориды а мы ушли от какого-то жесткого медицины с этими плоскогубцами, пилами и другим. Да? То есть мы двигаемся. Ну, вот сейчас такая реинкарнация, где о костоправстве мы уже знаем, их мало, но этим словом никого уже не удивишь. Ну, следующую реинкарнацию вы увидите, что на самом деле ситуация вообще намного лучше стала, и уже не надо на радио рассказывать, не скручивайтесь, товарищи, не уклоняйтесь в бок, а, потому что многие спрашивают, ну как же так, ведь мы же можем. Но если человеку спросить, как ты думаешь, что сложнее, твой ноутбук или тело человека? Безусловно, тело сложнее устроено. Так вот, можно ли садиться на ноутбук, скручивать его, давить как угодно? Нет. Вот как крышка устроена, открыть-закрыть, вот так и можно. Вот представляете, я вот на этом уровне вынужден людям объяснять крышечку своего ноутбука только вперед и назад, один говорит, ну как же, я же ее могу и в бок скрутить. Я говорю, да ты что, там все сломается. Там же другая конструкция должна быть. Почему ноутбук я взял в пример? Потому что так же, как у ноутбука, ну обычного ноутбука. Потому что я видел ноутбуке, где уже вращается экран. Но если вы такой ноутбук посмотрите, вы увидите, что там крепление другое. Есть ось угу, и вращение. О. Так знаете, какой это сустав ось и вращение? Это плечевой и забедренный. Там есть... Одна точка фиксации, вращения позвоночника, много точек фиксации. То есть это малоподвижная конструкция. Две основные правые и левые суставы, плюс большое тело и межпозвоночный диск. Это говорит о том, что правые и левые суставы, говорят, ну чистая механика, ничего нового не скажу, что задумано движение, сгибание, разгибание. Скручивание не задумано. Но кто-то может сказать, а голова, ведь она же поворачивается вправо-влево. Да, и вы увидите там новую конструкцию, такую, как в том ноутбуке. Ось – это осевой позвонок второй, и атлант. И там правый и левый сустав, Ну, то есть тела вообще нету. То есть конструкция уже задумана для вращения. И в итоге мы находимся, я когда последние 10 лет, это людям объясняю, и наблюдаю, что даже медики, йоги и так далее, они круглыми глазами на это смотрят. То есть приходится объяснять элементарные вещи строения тела. Потому что ваджра-йога вот с нашим корректным подходом, она, по сути, базируется на том, что мы ну, смотрим, как тело устроено, и согласно планам создателя или инженеров, или там, бога, как бы, или природы, делаем так, как заложено природой. То есть используя анатомические особенности своего тела, локальные мышцы. И когда вы копнете в древние тексты, вы увидите, что так было всегда. То есть, никто никакую Америку здесь не открыл. Всегда было сказано о том, что держите спину прямо, и никто никакие вот эти выкрутасы не делал в древней йоге. Вот. Ну, мы живем вот в такое время, понимаете? Приходится рассказывать самые элементарные вещи взрослым людям. Иногда мне... Э, а то есть вообще встречаю... получается, не, нельзя делать, да? То есть в, в принципе там какие-то а, такие позы... Вот смотрите, если мы берем шею, то вы можете поворачивать голову mm -hmm. вправо и влево потому что это задуманно. Uh -huh. Если вы рассмотрите, там даже нет желтых связок, которые удерживали бы вас от этих поворотов. Uh -huh. В остальном позвоночнике скручивание не предусмотрено. Но в каждом позвонке есть люфт небольшой. Uh -huh. Что такое люфт? При механическом сочленении механические части имеют небольшое движение. Это как можно представить себе. Возьмите два стакана, положите его друг в друга. У них небольшой ход. А возьмите 30 стаканов, они имеют некую эластичность. Но развивать эту эластичность нельзя, потому что если вы эти стаканы будете гнуть, ну, какой-то лопнет. Какой лопнет, который самый слабый окажется? Угу. Вот это есть подвывих. Угу. То есть человек а признаки... листы, он должен понимать, что это осталось. Какие признаки, признаки подв... подвывиха? Вот, скажем, ну, для человека, которого вроде бы не беспокоит, да, с более э, в явном виде. Как он у себя может каким-то образом диагностировать да. самостоятельно подвывих? Да? А ага. а как Наличие может... какой-то болезни, особенно хроническая болезнь, это есть э, прямое следствие mm. подвывиха позвонка. Дело в том, что есть двигательный, есть чувствительный волокна. Mm -hmm. Если будет зажато чувствительное волокно, то э, у вас будет боль. А если будет трофика зажата так, то боли может и не быть, а зато будет какой-то панкреатит, гастрит, нефрит, опущение матки, там, mm -hmm. что угодно, что там любая даже инфекция, это в общем-то уже есть признак того, что организм не, не может бороться, потому что инфекция есть, ну, знаете, как та палочка Коха, туберкулез, да? то есть она есть везде, любая другая инфекция, но организм, следит на основании электрического импульса, потому что нервная система работает на электричестве, ну, это известный факт на данный момент, то нервная система этим всем руководит и не дает инфекции прижиться в организме, повышая температуру или направляя просто электрический импульс в те или иные зоны. Если есть хроническое заболевание, неважно, болит или не болит, все это явный признак того, что есть подвывих. То есть обратного никогда ни mm -hmm. разу не было обнаружено, что человек пришел говорит, вот у меня это болит, а учитель бы смотрел и говорит, у вас все ровно. Такого не было. Mm -hmm. А что же нам делать? Скажем, какие вот есть правила безопасности? Во-первых, чтобы не допустить подвывик, да, а во-вторых, для того, чтобы профилактику, да, скажем. Значит, Действительно, в свое время я даже выработал такое правило, которое назвал железным правилом. Потому что вначале возникло золотое правило, когда вот мы начали работать с моим учителем, я все больше и больше познать, на основании этого опыта э, в 2006 году я как раз, или нет, наверно, ну да, где-то в 2006 году я написал книгу, начал писать ее в 2005 году, э, то я определил, что есть золотое правило. Держите плечи и таз в одной плоскости, так? ну, с учетом гравитации, конечно, потому mm -hmm. что можно же. Гравитация при... нужно... – сила, которая всегда сразу выпрямилась, да. На самом деле, если вы сидите на кресле, то оно имеет опору сзади, то это уже дает вам возможность не только ровно сидеть, но и отклонившись назад, в этом нет проблем. Главное, чтобы вся поверхность прилегала, потому что иногда человек садится, плечи прилегают, а поясница начинает провисать, не касаясь, то это опасная уже ситуация. Потом возникло железное правило. Железное правило очень интересное, потому что оно переворачивает наше мышление с ног на голову. Мы же привыкли, что для того, чтобы быть здоровым, нужно бежать, что-то делать и так далее. Но железное правило говорит о другом. Что, ну, оно вытекает из наблюдения за людьми. То есть я наблюдаю людей, которые лечатся моего учителя, просто людей, которые спортсмен. Например, есть люди, которые со мной обучались на инструкторском курсе, и на данный момент уже умерли. Так, Йоги такие. Причем перед смертью они выглядели, в общем-то, неплохо благодаря генотипу. Лихо там ноги за голову закладывали, скручивались. А базы человека уже нет. Тела нет, так скажем. А есть люди, которые вообще ничего не делают. Мы приезжаем там 12 лет на базу в Карпатах, а там как был охранник, который курит постоянно люльку, так и был сутулиный, но ничего не делает, но живет. Нелогично получается, как это так? Тот все столько делает и уже умерла. А этот ничего не делает и живет. О, Теперь железные правила. Значит, здоровье человека зависит не от того, что человек делает, а от того, чего он не делает. Uh -huh. То есть самое основное, что человеку нужно понять, что тело уже идеально. Так же, как вот в йоге существует понятие о том, что ум изначально просветлен, и это просто нужно раскрыть в себе. То также тело у нас идеально. И в этом плане нам ничего не нужно делать. Избегать того, что вредит. Ну а что вредит, я уже рассказал, не скручивайтесь, а это может быть же не только в йоге или в спорте. Даже элементарно человек дает задний ход на автомобиле, и он как ну, старая школа такие, да, там могут сиденье захватить одной рукой, как развернуться, посмотреть, что там сзади. Угу. Ну и через некоторое время они удивляются, почему у них там тянет куда-то. Ага, то вот есть скручивание тянет. это не обязательно, что мы вот физически. Физически начали себя скручивать, да, даже вот в таком быту эти вещи Но это же тоже скручивание, mm -hmm. просто человек, да. э, ну, иногда, знаете, бывает такое, что человек говорит, вот я занимаюсь все правильно, но вот может быть у меня болезнь. Я говорю, вы понимаете, вы йогой занимаетесь там, 2 два часа в, в сутки, ну, максимум, да, там, ну, физически mm -hmm. имеется в виду, понятно, там, махамудра, медитация, это можно и 24 часа заниматься, но я говорю о физическом аспекте. А есть еще 22 часа, где вы спите, осознанно или неосознанно, занимаетесь сексом непонятно в каких позах или понятно в каких позах, работаете на огороде или не работаете, ездите в том или ином транспорте, достаточно сесть на какой-то квадроцикл, проехать по бездорожью, вам таз растрясет, поясницу сдвинет. Опять же, и вы такой вот весь красивый духовный, а у вас там там матка или какие-то внутренние органы, в общем-то, могут уже плохо работать. Почему? Потому что не соблюден вот этот железное правило что не то важно, что вы делаете, а то, чего вы не делаете. И для современного человека, по сути, нужно создавать инструкцию пользования физическим телом. Знаете как, Вот мы покупаем какой-то прибор, да, там телефон или ноутбук, и там понятно, воду не засовывайте, пожалуйста, садиться на него не надо, как подставку для чая тоже не использовать. На таком уровне людям нужно вот рассказывать такие элементарные вещи, ну, собственно говоря, я этим на семинарах и на своих занятиях и занимаюсь. Поэтому, да, а в книге у вас это книге. описано? Да. да. Есть, а где вашу книгу можно предупрести? Значит, да. на, Амазоне, есть на Амазоне. На Амазоне можно заказать. Отлично. Отлично. Да, заходите mm -hmm. поиск Анатолия Пахомов «Корректный подход к позвоночнику». Вот, и там Прекрасно. есть книга, там есть mm -hmm. практика. И также хочу порекомендовать слушателям, есть ряд бесплатных лекций на YouTube. Тоже заходите на YouTube и забивайте поиск «Анатолий Пахомов» или «Ваджра-йога». Mm -hmm. найдете меня или из наших инструкторов, которые там рассказывают какие-то основы, чуть глубже то, то, что я уже рассказал, может быть, аспекты либо медитации, либо физического тела. Это все называется сейчас «Ваджра-йога», и mm -hmm. это все можно подчеркнуть. Мы живем в уникальный век, когда человек в любой точке планеты может ну, как бы причаститься к знанию человека, который уже совершенно на другом месте. И это, я хочу вам отметить, это первая такая реинкарнация у нас всех. Mm -hmm. И большинство из нас доживет до 90 или 100 лет, у нас есть доступ к огромному потенциалу информации, и очень обидно, когда люди этим не пользуются. Mm -hmm. Ну, опять же, только 20% наверное способны это осознать и сказать, вау, как классно, ведь я же могу это все не выходя, по сути, из дома услышать, понять, осознать, там, заказать книгу, вам ее доставят, вам не нужно ехать ни в Индию, ни в Тью. Ну, ну просто, понимаете, сказать бы человеку в 19 веке, да даже в 20 веке, в начале, там начале, да, что такое будет возможно, но даже самых смелых предсказаний будущего человек максимум ну, там, думал, ну летать будет по небу, да, да это такое... Летать в небо не так сложно, как оказалось. Я думаю, что мы с вами даже еще, когда мы школьниками с вами были в 80-е годы, тоже этого еще не представляли в полной мере, что мы будем жить в такое замечательное время. И Знаете, Анатолий, я еще хотела спросить, вот у нас еще 5 минут осталось, как нам детей уберечь, потому что я так понимаю, что для вас тоже тема актуальна, у вас дети есть, и в принципе, ну у нас у всех почти есть. Так, э немножко связь пропала. <къем> Анастасия, я вас не слышу, но надеюсь, что вы меня слышите. Я вопрос понял, э поэтому надеюсь, что связь сохраняется, поэтому я отвечаю на ваш вопрос. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что э те вещи, о которых мы говорим, они, в общем-то, очень простые, элементарные. И... Объяснить это можно даже маленькому ребенку. Но совет очень простой. Держите спинку прямой, избегайте тех каких-то игр, занятий, которые ведут к травматизму, где ребенок очень много падает, там, может быть, скручивается каким-то образом там, и тому подобное. То есть по возможности постараться детей уберечь и объяснять это можно даже, вот я пронаблюдал, что с двухлетнего возраста, ребенок это очень отлично может понять. Почему? Потому что э, все время об этом разговаривая, следя за состоянием позвоночника, э, я обнаружил, что выйдя как-то в Индии э, на пляж, где люди там, на эти йогой разные занимаются, йогой в кавычках, ну, я это все называю монгольским цирком, и, вот, и мой ребенок двухлетний э, уже сказал, папа, подойди, объясни им, что так делать нельзя. Вот. Поэтому даже маленький ребенок, в общем-то, может такие вещи понимать. Но, как говорится, что воспитать нельзя никого, можно только себя воспитать. Поэтому, безусловно, что нужно начинать с себя, следить за состоянием спины, избегать того, что нарушает целостность. Ну, вот в таком ключе. Вот. Большое спасибо за предоставленную возможность пообщаться. Всем желаю успеха, здоровья, я всегда открыт к общению, если у вас будет желание пообщаться, можно найти меня в интернете, на фейсбуке, смотреть лекции на Ютубе. сейчас, видите, наш век, это все возможно. Желаю всем здоровья, процветания, может быть, с кем-то даже удастся увидеться, я через месяц буду в Соединенных Штатах, буду у меня есть такая идея про путешествовать от Сан-Франциско до Нью-Йорка на автомобиле, и в каких-то местах я буду останавливаться. Может быть, мы встретимся. Всем спасибо за внимание. Анатолий, спасибо вам большое за эту программу, за то, что вы были с нами. Ну, Анастасия отключилась, поскольку скайп перестал работать, так что... Ну, в принципе, программа действительно прошла, так сказать, очень мобильно. Я смотрю, количество людей у нас все время увеличивалось и увеличивалось, тех людей, которые нас слушали, и, безусловно, те, кто не успели нас послушать, будут нас видеть и слышать на нашем SunGates Radio. Как можно нас увидеть и услышать? Ну, во-первых, это тройное wsungatesradio.com.com, это телефон, те, кто захотят позвонить э, и поговорить, э, в том числе э, с Анатолием, в том числе с нами, с, с Анастасией. Пожалуйста, это 847 код э, страны 1, один восемь 226 9956. Ну и скайп наш Сангейтс. Это солнечная ворота на конце буква С. Сангейтс 108. Еще раз спасибо большое, Анатолий. И, дорогие друзья, спасибо вам, что вы нас слушали. Эта программа записывается, она будет выложена в YouTube. Поэтому рекомендация всем, кто хочет знать, какие программы. Это не одна программа. У нас они идут каждый день и достаточно интересные, познавательные. Пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы. И Сангейтс радио, вы найдете нас в YouTube и на Фейсбуке. Ну а на этом разрешите с вами попрощаться. Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс. Этот сегмент нашей программы подошел к концу. Всего вам доброго, до свидания и удачи и здоровья всем.